Так, ну, пока там народ собирается, давайте пока пишем. Во-первых, приветствую всех. У нас все ближе и ближе зимнее солнцестояние. И сегодня, в общем, я не знаю, как пойдет, потому что могут какие-то быть неожиданные даже для меня такие мысли. Может быть, все пройдет более-менее гладко и понятно. Это жизнь покажет. В общем, добрый час начинаем. А, почему вообще вот эта тема Григорианского и юлианского календаря выплыла, да? Потому что а, мне кажется, что наши представления о том, что это за даты вот сейчас 25 декабря, 1 января, 13 января, 18 января, а, оно, ну, может быть, не совсем верным и сформировано из каких-то. Концепции, ну, вот, ну, что ли, не, не, не, как минимум не полным. А может быть, вообще даже что-то там и ложное может оказаться. А, вот, ну, календарь, есть отсылки к, а, значит, вообще все, в основном все отсылки у нас идут в Рим. Там потрясающе интересно а, про то, как все это, значит, для чего календарь. Но вообще календари бывают основных, самых вот распространенных, которые сейчас у нас есть на Земле. Трех видов. Если коротко, есть календари лунные, яркий пример, например, мусульманский календарь, там, да, вот, есть календарь лунно-солнечный, которые пытаются эти циклы совместить. И есть, собственно, солнечный календарь. Да, есть еще, конечно, есть еще звездный календарь. Это вот май, Майянский ткацкий станок. Ну, вот теперь я, наверное, все основные. Календарь э, перечислила. И вот я сегодня думаю, вот календарь, календарь, там есть э, пере, пере, перевод с древнеримского, Ну вот вы наверняка слышали каляды-дар, да? Календарь, каляды-дар. Думаю, каля, а, а что такое каляда? И что такое калядки? Вот мы сейчас как раз и будем в эту сторону немножко приближаться. Вот, значит, немножко бредовая часть касается того, что есть версия, к которой я достаточно благосклонно отношусь, о том, что вообще лет 200 назад была серьезная катастрофа, тот самый всемирный потоп, и фраза, что мы говорим «допотопная», «послепотопная», это потому что это совсем недавно, еще одно-два поколения назад, это была естественная фраза, то есть то, о чем говорят... Ну, мы же сейчас не говорим там, вот «довоенное», например, что мы имеем в виду. Вот в нашем случае, скорее всего, или послевоенная, мы будем иметь Великую Отечественную войну, да, люди, которых была война какая-нибудь, ну вот, ну, вот гражданские войны, там, 90-х, например, да, Скорее всего, для них довоенные и послевоенные поменяла значение на последнюю войну. И вряд ли кто-то, говорят, военная, будут иметь в виду войну 1812 лет, если она, конечно, была и была в таком виде, в котором мы с вами учили в учебниках. Вот. То есть есть какие-то вещи, которые язык сохраняет, упоминание, когда это ну, памяти народной есть, да, то есть не так давно было. Вот, поэтому вот по этой версии 200 лет назад у нас была цивилизация повсеместно обладающая. Да, даже 200 лет это максимум, на самом деле. Ну, не будем, не, не, не сегодняшнего эфира тема. А, а, да, нету, почти нету древних деревьев, практически очень много фотографий а, 19 века. Там, вторая половина 19 века, да, это везде. Что, посмотрите, Севастополь, Крымская война. Посмотрите, есть аэрофотосъемки с войны 1914 года, да. Вот. Есть немножко более ранние. В основном пустая земля, там травочкой поросло, если где-то там, вот на этом и все. Даже кустарников такового практически нет. Деревни, деревни тоже стоят вот, максимум среди холмов около речки. Вот, то есть сейчас все эти местности заросли деревьями, кустами, и, ну, вот это вот достаточно уже широко известный факт, ну, поэтому вот приблизительно не более 200 лет назад какая-то была крупная катастрофа, и, собственно говоря, Рим, вы знаете, Рим и мир – это, да, слова-антонимы, правильно же говорю, слово, которое прочитано, нет, как-то по-другому, слово туда читается обратно, да, и тоже имеет смысл, а Рим – это мир наоборот. Вот. И есть предположение, что, собственно, весь Древний Рим, ну, много есть исследований, что он придуманный, и это была просто допотопная единая цивилизация, здание по которой имеет одну и ту же архитектуру и стилистику по всему миру, а, включая Японию, включая Китай, включая Америку, а, Австралию, везде абсолютно, где есть какие-то сооружения допотопные, они все в одном и том же стиле. Да? И вот в этом едином мире да, тоже были какие-то значит, календари, вот, нам говорят, что вот, Юлианский, да, Гай Юлий Цезарь, значит, вот реформу провел и вот ввел Юлианский календарь, потому что предыдущий был не совсем точный, вот, но Юлианский тоже был не совсем точный. И, собственно говоря, папа Григорий, по-моему, четвертый, если мне память не изменяет. Собственно говоря, это, опять же, Рим звучит, да, итальянский папа, который провел реформу. И в Европе в 1600 какого-то лета, я вот даты себе не позаписывала, но это все в интернете есть. Вот, он, значит, или 1500 каком-то лете, он ввел, собственно говоря, календарь имени себя, который больше учитывал, более учитывал вот это вот, наши 365 и хвостик после запятой, да, как бы период обращения Земли вокруг Солнца. Да все бы и хорошо бы, вот все бы и, и, и понятно, в общем, у нас все уточняется, уточняется. Кстати, я с интересом, когда готовилась к эфиру, прочитала о том, что еще с 19 века есть два проекта календаря. Один, задача какая, то есть наш современный календарь, вот мы живем по Григорианскому календарю, который пришел в Россию практически сразу после нашей Великой Октябрьской социалистической революции. Вот. То есть после Октябрьского переворота. Одно из первых, вообще удивительно, какие были первые декреты, если кто изучал, это потрясающая тема, что же там первым делом было введено. Был изменен язык. И родители и дети, ну, не сразу, да, когда детей начали обучать новому русскому языку, который мы, собственно говоря, с вами и учим в школе, вот, они не понимали. Вот сейчас это происходит в Узбекистане. Родители учились на кириллице, а детей перевели на латиницу. И э, ребенок пишет э, родителям записку на латинице, на узбекском языке, но на латинице. А, а родитель, который тоже самое пишет на узбекском языке, только кириллице, не может прочитать, что написал ребенок. А, а родитель не может написать ничего ребенку. То есть у них прям вот э, достаточно катастрофная история на этой теме произошла, понимаете. Э, вот, и... То есть тоже произошло такое, когда новое поколение говорило на другом языке, использовал вообще другой а, а, смысловой ряд, потому что а, основное, что убрано из современного алфавита русского, это с -с смысл слов, ну, вы все знаете, азбуки буки веде, да, ас бога ведаю, а, добро есть, как а, а, б, в, а, г, д, а, г, г. Да, глаголь «добро» есть, да, то есть как бы вся азбука читается как... Вообще, ее можно прочитать как посла, послание предкам полностью от и до, и любое сочетание букв сразу расшифровывается, какой смысл в этом слове есть просто по значениям букв. Вот это все было убрано абсолютно, да, убраны, вы помните, «я», «те», «ери». Вот, ее было введено, введена, она была до революции введена. Вот, перед этим было введено ее, то есть, как бы там уже были какие-то, но то, что сделали большевики, это просто очень сильно обрезало именно доступ к памяти, к информации родовой, вибрационной, заложенной в нашей буквице Глаголица. Вот. И, собственно говоря, календарь тоже у нас был один из первых. Ну, ну в общем, в самом начале это все было сделано по-быстрому, да. И а, было, если вы помните, 13 дней а, добавлено, да. То есть, как бы, не, ну, 13 дней не было, и сразу перескочило, грубо говоря. 1 января стал 13 января. Вот. А, да. И вот вроде бы все здорово. У нас календарь стал а, более адекватен солнцу, то есть мы живем по солнечному календарю, с чем я хочу от всей души вас нас всех поздравить, потому что, как вы видите, варианты есть. Лунный календарь. Лун – это вообще по-китайски «дракон», и э, есть версия, там что, ну, там, Луна очень как-то связана, по крайней мере, вот лун, ну, то есть, как бы, это прямое название. Ну, что Луна, дракон, дракон, Луна это одно и то же, там, да, лун-мун. Короче, это отдельно филологи могут изучать, есть на эту тему разработки. Кому интересно, посмотрите. Вот. Э, лунный календарь, чем он интересен, вы знаете, что он очень сильно влияет на воду, он очень сильно влияет на различные циклы, на эмоциональное прежде всего состояние человека то есть он управляет эмоциями человека. И, как говорил Гурджиев, он очень интересно, что луна, это, собственно говоря, он ее рассматривает, то есть, ну, почитайте Вестник Грядущего Добра, он там говорит о том, что луна питается эмоциями людей, питается энергией людей, фактически луна выпасает людей, то есть, собственно говоря, если говорим, кто выращивает людей, как скот для прокорма, то это луна, это... Собственно говоря, вот то, что говорил Гурджиев. И работа с эмоциями и умение управлять эмоциями – очень важный навык, который позволяет стать самодостаточным, автономным, уйти из-под власти Луны. Вот, понятно, что проживание по лунному календарю достаточно сильно не совпадает с солнечным, а Земля у нас, как вы понимаете, живет по солнечному календарю, но на нее оказывает влияние Луна. Мы вращаемся, ну, как бы там, ну, не будем сейчас вот вдаваться в различные космогонические теории, да, ну, как бы вот э, вращается вокруг Солнца, э, э, Земля с Солнцем, мне очень отзывается версия, что Солнце является мужчиной, мужем Земли. Земля-женщина, там, Гея, да, основное имя Гея. Помните, геология, география, геодезия. Все говорит о том, что имя нашей планеты Гея. Вот, и мужчина ее, Солнце же, Митра, Деос, это же тоже Солнце у нас, да? То есть вот Геей и деос – это вот семейная пара и в общем женщина вращаться вокруг мужчины там, обеспечивая его какую-то реализацию да в общем вполне себе разумное мудрое действие. Вот, поэтому а, звездный календарь очень классная штука, а, он, он, что делает а, жизнь по звездному календарю, есть люди, которые по майянскому календарю вполне себе всерьез живут и сейчас, да, и там его реконструировали, там пишутся там календари на лето, исходя из майянских рекомендаций, это связь с звездами, то есть, а, кто живет, вот, ну, циклы, у Луны очень короткий цикл, у Солнечный цикл больше, звездный цикл еще, ну огромный там, да, ну, там 24 тысячи лет, вот, а или 2400 вот этот вот их а, цельный а, цолькин а кто? 24 тысячи лет, вот, ну почувствуйте разницу, да, меньше лета а лето полноценное, к которому мы привыкли, 24 тысячи лет. Но, вы понимаете, это требует определенной, в общем, ну, перестройки достаточно серьезных вещей. Солнечный календарь позволяет нам оставаться адекватным, и он совпадает с реальными природными циклами. Вот. И э, вообще у э, меня ходят споры, что является на самом деле началом нового лета, да. Потому что у нас долгое время, новое лето, начиналось 1 марта. А март – это Марс. И месяц назван сейчас Марса, да, и, то есть, 1 марса. Марсовое поле у нас есть во многих городах там, и, ну, в общем, если туда смотреть, то там у меня, например, быстро очень начинается такое расширение восприятия, но становится понятно, что там очень мало на что опираться, вот, чтобы... Все это совсем в бред уже не ушло, мы с вами пока эту тему не трогаем. Вот, а, так вот, 1 марта было а, начало а, ле лета, а потом а, наш, а, значит, а, Иван IV, по официальной версии, как, какую имеем, да, по нашей истории, Иван IV, он, он перенес на 1 сентября, у нас был 1 сентября, это недолго, собственно говоря, музыка играла, потому что потом, опять же, по официальной версии, Петр I сделал 1 января январь, февраль, март, январь, февраль, март, то есть два месяца между январем и 1 марта и сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, 4 месяца, да, то есть как бы что же за точку выбрал Петр I, потому что, ну, как бы мы по Европе, да, вот как бы мы стали совсем европейскими, и календарь – это как бы совсем по Европе, и, а, и Меридиан-то мы перенесли совсем по Европе, сейчас мы, в общем, совсем-совсем с вами европейцы, и живем по всем меркам, разработанным в Риме, ну, и, собственно, Меридиан у нас находится в Англии, да, то есть как бы вот кто управляет, кто держит в руках Ось времени, ось мира, тут управляет миром. Кто сейчас управляет Россией? Пока вот эти вещи есть, да, можно предположить, что, собственно говоря, те Европа. Вот, и это может объяснить, почему на Руси до революции, несмотря на некоторые неудобства, Вся Российская империя жила по юлианскому календарю, хотя, как утверждает наука, это уже было достаточно неточно и накопилось, то есть когда Григорий IV провел реформу, то 10 дней он добавлял, а поскольку Россия сопротивлялась введению григорианского календаря еще вот несколько столетий, да, то еще 3 дня накопилось, и у нас стало целых 13 дней, которые нужно было прибавлять для того, чтобы синхронизироваться с Европой. И вот что, что, что мы попробовали сделать? Мы вот эти циклы, вообще праздники, вот приближается а, зимнее состояние, вот с точки зрения календарей, что это такое, как это все играет. И да, еще один важный момент а, – к какой дате привязывался э, Григорий, когда вводил григорианский календарь? А почему насущной проблемой стало, э, собственно говоря, вот это вот э, накопление системной ошибки? К дню весеннего равноденствия. Что удивительно, вся реформа, знаете, вот, вот как бы вот основную задачу, которую решили, изменением календаря с Юлианского на Григорианский. Весеннее равноденствие празднуется 21 марта. Где-то я это писала. 21 марта. И вот эта дата 21 марта из-за неточности календаря начала уплывать. И вот она уплывала, уплывала, уплывала, и это было настолько важно, Настолько важно было, чтобы когда происходит на небе весеннее равноденствие, то есть день равен ночи, вот солнце у нас идет вверх, да, и а, точка, когда она вот на середине горы, то есть она поднялась, и, и, но еще не дошла до вершины, вот эта точка равновесия а, должна быть именно 21 марта. Какая, казалось бы, разница? А смотрим на тот же лунный календарь, мы вообще плевать, что там по солнечным циклам происходит, как плавают даты, совершенно их это не беспокоит. Понимаете, а здесь была проблема, такая прям большая проблема, которую решили вот такой огромной реформой. Да? Нужно было, чтобы весеннее равноденствие выпадало строго на 21 марта. Именно эту задачу решало введение Григорианского календаря, никакую другую. Вот новые календари, сейчас вот есть два проекта, да, 13-месячный календарь и 12-месячный календарь. Оба проекта – это 19 век. А в ООН даже группу создавали по введению такого нового мирового календаря, который бы всех устраивал, потому что у современного календаря есть проблема. Вы знаете, да, что вот 1 января – это может быть и понедельником, и вторником, и любым другим днем. Все даты плавают, то есть любая дата там в прошлом, там, раз это было допустим какой-то праздник 8 марта это мог быть понедельник а потом 8 марта может быть там среда, ну и так далее там да то есть смещается да есть цикличность время от времени эти календари повторяются есть такой вечный календарь который вот он учитывает все вот эти варианты смещений, поэтому он там, его можно не менять. Но ну, не менять скучно, в основном мы календари сейчас с вами покупаем для развлечения, да, и проблема это не является. Вот, но тем не менее, проекты были, группа ООН была, она недавно была закрыта, но понимаете, какой парадокс? Когда образовался ООН? После Второй мировой войны, да? О, он есть правопреемник Лиги Нации, которая когда образовалась, где-то в районе Первой мировой войны, если мне память не изменяет. Вот. А, проекты календарей, значит, оба эти проекта решали главный вопрос, чтобы не плавали, чтобы у нас всегда 1 января было, например, понедельником или, например, субботой, а, не рассматриваться. Христианство категорически против изменения количества дней. Им нужно, чтобы было 7 дней, никаких 8. Есть версия, что раньше было 8, а 7 дней и на 8 был ярмарочный. Это опять же Римская империя, Древний Рим. Вот. А потом, значит, вот 8 день куда-то рассосался, и это, собственно говоря, иудейская история, потому что именно им важно, чтобы субботы были выходные, семидневная тема планомерно внедрялась товарищами именно этой нации продаю за что купила можете сами все проверять вот и сейчас э, очень э, не обсуждаются варианты других э, недель кроме восьмидневных э, хотя есть версия что были раньше девятидневные дневные недели восьмидневные недели и э, календарь календари были абсолютно ну когда-то точные да и вообще а если мы говорим о том, что у нас круг делится на 360 градусов, что было 360 дней, и тот календарь а, просто великолепно работал, везде было по 30, месяцев в, ой, по 30 дней в месяце, а, 60, ну и так далее, мы все эти с вами циклы знаем, да, 30, 60 минут, 60 секунд, 24 часа, вот. Так вот, понимаете, во всем этом, вот как бы, по-хорошему, ну врати как хочешь этот календарь, да, ты там, если ты там можешь. Нет, понимаете, нужно было, чтобы э, весеннее равноденствие это был день, который в календаре является 21 марта и никаких других али-бобов. Строго 21 марта. И вот задала себе вопрос: а что же такого, почему важно? Что мы понимаем про этот день? Ну, во-первых, 21 это день Ерила. Это дата Ерила. Ерила это у нас молодое солнце. Собственно говоря, 21 это и есть полное попадание, то есть равноденствие. Вот здесь вот у нас начинается, так, у нас первый цикл солнца, вот 21 числа это как бы формальное зимнее состояние а солнце окончательно останавливается в самой нижней точке и вот оно такое, такое в постельке, в колыбельке там где-то оно там лежит происходит трансформация у него да то есть оно по нижней точке двигается до 25 декабря 25 декабря происходит рождество или рождение, и в этом смысле католики держат поток именно рождества то есть есть, кто Так, по-моему, это «Дух времени», где очень подробно рассказывается о том, что был такой, ну, он и есть, собственно говоря, такой бог Митра, да, который абсолютно, история Иисуса Христа абсолютно идентична истории Митры, а Митра – это и солнце, и это все привязано к, к циклам солнечным, вот, это и, и, и календарь у нас солнечный, то есть все совпадает, как ни крути. Вот, и вот здесь вот эта вот э, смерть-трансформация, то есть предыдущий цикл завершается с 21 по 25 число, это самые такие э, тайные, сокровенные, ну вот, вот э, э, э, э, э, э, э, э, литургический сон, что такое, да, там в 19 веке этого было достаточно много, и э, э, когда человек выходил из литургического сна, да, это какая-то внутренняя трансформация проходила, происходила, которая, э, может быть, меняла даже биохимию внутреннюю, да, у человека. Вот, и э, начинается новый цикл, вот оно, новое рождение, то есть в новом качестве. Помните, да, чем у нас, э, когда, когда э, здесь сложно, сейчас здесь, здесь смотрите, здесь два момента есть. Первый, мы помним, что Иисус Христос, вот его сняли с креста, вот он умер, его отнесли в пещеру, там, да, он в этой пещере, он, значит, пролежал там. Три дня, по-моему. И потом было явление Христа народу. То есть он, он как бы а, ожил, да, как бы воссиял, ожил и явил вот а, свое уже такое божественное поста с миру. После чего, видимо, ушел. Вот. А э, как, как цикл, летний цикл, здесь мы имеем рождение. То есть вот тот самый младенец Христос, который вот только родился, которого Вифлеемская звезда. Вот католики что празднуют? Конечно празднуют Вифлеемская звезда, у Овин, в котором, значит, с овцами э, младенца э, был рожден и так далее. То есть вот эта точка. Они э, э, Католики держат эту точку. А что же у нас тогда держит э, э, православные? И вот здесь вот, вот эту вот сейчас график нужно посмотреть, вот, а вот этот график у нас очень интересный. Значит, здесь, э, ну, еще раз, да, почему мы празднуем Старый Новый Год? Потому что это та, та, та точка временная, в которую праздновали до революции, то есть Новый Год был не вот здесь вот, вот он, не вот здесь вот, вот он график, да, а вот здесь вот, а, и э, смотрите, Т, э, у нас дата, вот оно пошло, Рождество, потому что начинает прибавлять день, солнце пошло вверх. А, здесь у нас 6 числа, значит, мы считали, вот видите, я написала 13, тут шаг в 13 дней, а, в 13 ночей, ровно 13 ночей. Чертова дюжина, которую э, всячески предали анафеме, вы уже наверняка заметили, что то, что у нас осуждается, обвиняется. Иван Грозный у нас злодей, ужасный, да, как бы Екатерина развратница, под которой Россия там, Екатерина Вторая, там, да, которая без войны и в процветании огромный рывок сделала на и, и Сталин, конечно, у нас кровавый тиран, который, в общем, если бы наши товарищи хоть в половину бы сделали то, что успел сделать он за достаточно короткий промежуток времени, да еще после такой кровавой, жуткой войны, мы бы все реально были в раю, и Мерседес, я не знаю, был бы какой-нибудь провинциальной а, компании местечковой, которая бы подносила детали там, на, на, на нашим Вестам, ладом в, в эту сторону, между прочим, потихоньку идет, а, вот, но очень потихоньку пока, да и пока там есть разные процессы. А, так вот, да, 13, это что так, а что такое а, 13? Кто смотрел? Сейчас я буду, ну, а, есть такой интереснейший фильм Галины Царева Спрут», это про Ватикан. Там есть в частности рассказ про то, что там под Ватиканом есть такое тайное место, значит, в котором проводятся мистерии. Во время этих мистерий, кровавые, с убийствами, со всеми, значит, ужастями, выносят 13 мумий, которые есть 13, как они их там называли, кто это, боги? боги которые должны вернуться которые должны прийти их выносят 13 а, мумий и повер по моему там даже есть кто-то с черной кожей mm -hmm. а, с, ну, с черным цветом кожи вот значит там 13 ниш их вот так вот эти мумии выставляют в эти ниши и тогда проводят этот обряд значит этот обряд дает какую-то силу там бессмертие и всякие прочие плюшки 13 не двенадцать, не одиннадцать, ну и не другое любое число. 13, да? А мы знаем, что такое 13, А 13 это у нас Перун. Перун, громовержец, да? Это там он, он же э, Гефест, он же… Кто у нас там еще громовержец? Это <в inhale> главный бог древнегреческой мифологии. Зевс. Зевс. Вот, вот. Вот, он, вот она, наша тринадцать. То есть а, здесь в календаре, я бы сказала, что раскапываются под всеми этими юлианскими, григорианскими а, и прочими а, наслоениями какая-то история вообще про другое. И эта история по цифрам у нас а, намекает на а, славление и на взаимодействие с силами, которые сейчас вот нам а, Через, через цифры богов о чем-то может говорить. Значит, еще раз, 21-е, это у нас ерила молодое солнце, и это день именно его вхождения в права этого потока, это и есть 21 число. Не на день раньше, не на день позже. И понятно, почему было важно 21 цифру иметь, потому что, чтобы попасть в поток, чтобы этот поток пошел, значит, это важно для жизни на Земле, чтобы этот поток разворачивался. И а, мы говорили, что Март это Марс, да, это планета. Э, э, я думаю, что вот там бог войны, войной это стал после того, как на Марсе, собственно, произошла война. До этого, я думаю, он не был там никаким сильно военным, а это было вообще тоже история про другое. Вот, например, предположим, на Марсе была метрополия, либо, допустим, Земля, ну, ну вот как есть. Москва, столица нашей Родины, есть областной центр, да, возможно, а как раз Марс был областным центром, а, а Земля была, ну, следующая по статусу, как вот, ну, там, районный центр, да, то есть вот Земля районный центр, Марс областной центр, и где-то еще есть метрополия человечества, человечества, собственно говоря, вот такой же формы жизни, только не высеченным, а в полном объеме, да, представителем, которым мы являемся. Но я говорю, что вот бред сегодня, видите, все-таки какой-то у нас э, вытанцовывается. Вот, так поэтому а, для того, чтобы эти потоки проходили, потому что это важно, чтобы они здесь были, да, потому что это обеспечивает жизнь нам на этой планете. Вот, 21 попадание в поток Ерила, который должен быть ровно в день, а, попадать, совпадать с астрономическим солнечным днем, весеннего равноденствия и это а, называться должно месяцем мартом чтобы шел поток марса и это у нас весеннее равноденствие да и вот а, календари григорианский вот здесь вот он пляшет он не пляшет от 1 января все плясалось от этой точки хотя официально начинается с 1 января то есть зачем то первое число 1 января то есть начало официального отсчета тоже нужно и давайте теперь посмотрим сюда значит еще раз: католики держат День Рождества, то есть Вифлеемская звезда Бог родился. Да? Дальше, что происходит 6 числа? А 6 числа, если вы вспомните, как бы празднуться 7-го, ночь 6 на 7. Но вот точный шаг, если мы смотрим математику, то это 6 число. 6 число день который отображает богоявление. Что такое богоявление? Вот мы смотрели, и дальше, если помните, по значит всем этим историям про Иисуса Христа, пришли к нему волхвы с дарами. Причем, если смотреть на фрески, которые, в частности, во Франции, в Европе, есть фрески витражи этих волхвов, это три женщины, коронованные три женщины, каждая из которых принесла ну, определенный какой-то вот артефакт и какой-то предмет важный, да, то есть три дара ему подарили. А, был знак, то есть знак был явлен, а, совпал с, с Его рождением, с его приходом. И дальше вот эти три, три дара благословение, признание, легитимизация Иисуса как Бога человека. Почему это важно? Вот сейчас я в прошлом, по-моему, эфире говорила, что э, евреи в очередной раз уже какой-то по счету объявили о приходе Мышааха. Машах это мессия, вот, и э, предыдущие разы, когда он объявлялся об его приходе, он явлен народу не был, сейчас нам говорят о том, что э, избранные равины уже общаются с Машахом, и скоро вот-вот-вот-вот, а мы его явим миру и представим ему. Представьте себе, что выходит Вася Пупкин и говорит, у меня тут, значит, в гости приехал мессия, Бога-человек. Вот, я пока с ним тут лично общаюсь, мы пока тут контакты наводим, а вот придет время, я вам покажу, как бы люди отреагировали на заявление Васи Пупкина. При этом он, может, и не врет. Но, скорее всего, миру было бы с высокой колокольней плевать на его заявления про каких-то мессий, инопланетян, божественные там, озарения и так далее. То есть, кто такие раввины? Это верхушка власти и в современном иудаизме, да? достаточно влиятельная и распространенная по миру, распределенная по миру религия, сила. Даже то, что христианство планомерно внедряются иудейские там даты, праздники и так далее, много о чем говорит. А, вот, и а, без объявления этих раввинов, то есть должны выйти какие-то раввины, которых люди знают, которых они уважают, почитают, и тот, кого они представят как мессию, имеет высокие шансы этим мессии и предстать. А, вот, соответственно, то, что пришел Бог на землю, богочеловек на землю, да, а, вот, это было, это было подтверждено небесными знамениями, а вот 6 числа власть, то есть а, корона, это есть... А, почему золотые короны? Это корона, это со, а, золото, это солнечный металл, и а, сейчас уже, опять же, достаточно разработана тема, что вот эти зубцы... Задача зубцов – это приемопередаточные устройства, как бы усилитель, да, радиосигнала. Вот, то есть это люди, которые были проводниками божественной воли на землю, имели связь с высшими силами. Да, не будем сейчас называть, кто там боги, как они назывались, метрополия, это сейчас 25-е дело. Вот, если мы говорим, что религия зафиксировала реальные события, то пришли облаченные духовной властью, да, признанные миром. Вот эти волхвы-цари, то есть ну легитимно, да, легитимной властью обладающие, признанные, вот и признали в Христе Бога Человека вот этими дарами, самим фактом явления, и это шестое число, это Бога явление, это наше Рождество. Праздник как бы Рождества, праздну... богоявление празднуем Рождество. Почему? У меня есть подозрение, что это последствия того, что, ну, грубо говоря, мы были завоеваны. Вот, территория была завоевана, нас под, свое, под свои знаки, под свои даты забрали. Вот, э, оставаться, то есть если мы э, уходим на 25 число, все, православие отсутствует, есть католицизм, да, со всеми вытекающими, властью Папы Римского, подчинение всему тому, что там есть, а для того, чтобы сохранять самобытность, ушли на следующий, моя версия, да, на следующий по значимости поток признание а, а, в человеке Бога, да, вот там, ну вот, там мусульмане сказали бы пророка, да, неважно, это было признано а, вот в этот день. А, и дальше, обратите внимание, следующий у нас 13, а, 3, шаг в 13 дней нам дает ни много ни мало день крещения, день крещения. День, в который вся вода обнуляется, становится там святой, в который мы там окунаемся в проруби, набираем воду, которая не портится и так далее. По всей земле, независимо была она, батюшка, освящена или нет. Прошла она водопровод, или вы из колодца, или из речки добрали, забрали, вода не портится. Вода обладает свойствами, которыми не обладает вода ни в какой другой день. Крещенская вода, кто пробовал, кто знает, хранит сколько угодно не плесневеет, не портится ни запах, ничего у нее не происходит. И мы опять имеем шаг в 13. 13. А мы, когда эту тему только первый раз исследовали, мы предположили, что там дальше тоже будут шаги в 13. И вот когда мы к 19 прибавили 13, что мы с вами получили? Мы получили 1 февраля. А 1 февраля, там тут тоже есть очень интересный поток. Но чтобы не перегружать сегодняшний эфир, мы пока оставимся вот на этом кусочке. Вот на этом кусочке. И а, здесь у меня еще а, две даты. Это 1 и 13 а, января. Старый Новый год и Новый год. А, смотрите, что эта дата получается посередине, то есть шаг в неделю. От 25 неделя это у нас... Первое число, еще неделя, это богоявление. От богоявления неделю – это старый Новый год, и еще неделю, и у нас здесь а, крещение. А, то есть, можно сказать, что это вообще там шаг в неделю, да, каждую неделю происходит какой-то свой поток, свой поток. Но а, давайте посмотрим только еще один момент, вернее, еще ну, пару моментов, а, что а, до... До реформы 13 число, то есть 1-1 января, это была середина между Богоявлением и Крещением. В результате реформы на Валете начала отсчитываться шаг-середина между Рождеством и Богоявлением. Я уверена, что это мяу неспроста, и это что-то значит. Сказать, что я во всем разобралась, сейчас сейчас вам расскажу, что это значит, нет, дорогие мои. Мы потихоньку эту тему изучаем, и следующий э, процесс, который у нас планируется, по, по, вот по развертке, вообще пониманию того, что мы это прокачиваем вместе, э, да, и как бы вот все потоки соединяем, и все вместе прорабатываем картину. Ежели она истинная, ее нельзя не заметить, вот она просто есть, и все, она, она проявляется, она видна в числах, она видна в датах. Еще интересно посмотреть, какие то даты. Все эти даты пере, перекодировать в, в юлианскую, то есть дореф, дореформенную. Да? То есть, как бы от 19, я так понимаю, нужно отнять, от, от, от, отовсюду нужно отнять 13, правильно же я говорю? То есть от 19 и 13 это у нас будет получается, 6. Вот. От 6 13 у нас получается 25. Ну, вот как бы мы все сместим. Ровно, то есть вот нас сдвинули, убрали с Рождества, вот это в результате этой реформы сдвинули праздники на вот эти вот 13 дней. А, а поток фактически был занят каторичеством, вот если вещи своими именами называть. Вот, я бы сказал, что очень напоминает военные действия, которые потом красиво завуалировали, что-то там нам рассказали про астрономию и объективные потребности. Вот, что еще хочу сказать, что от э, Рождества до Крещения, это получается у нас ровно 25 дней. Общий цикл, а это поток Ра. Это поток Ра. То есть, э, я бы сказала, что это подсказка того, что вот этот период является очень сокровенным, сакральным и для Солнца, и для Земли, и для человека, и для человечества. И чем вы, ну, как бы чище, глубже, искренне, да, участвуете в этих потоках, в этих процессах, вы проходите вот за эти 25 дней полный цикл, как бы... Ну вот если мы говорим, что у нас вода вся обнуляется, что у нас солнце заново, новый цикл начинает, да, свой новый цикл, вы очищаетесь от старого, вы наполняетесь новым, причем каждый день, причем это прямо указывается, что в Древнем Риме, когда, значит, еще юлианский календарь как бы создавали, да, каждый день был посвящен одному из богов. Каждый день праздновался, каждый день шел свой поток, шла своя сила. То есть календарь имел это предназначение. Вот календарь, как каляда дар, они тоже эти вещи, славяне эти вещи тоже делают. Да, я еще говорила про каляду. Когда у нас калядки? Они у нас официально с, поправьте меня, с новолетия до крещения. Нет. Сочельник шестого. С 6 по 19, нет, по 13 только. С 6 по 13 можно праздновать. А, а вообще-то, как бы, колятки у нас должны быть ночь перед Рождеством. Они у нас по-хорошему, вот у нас так, Рождество у нас вот, да, вот Рождество. То есть, по-хорошему, вот этот период с 25 по 6, когда можно спрашивать судьбу, когда можно э, ее, ну как, то есть гадание, что спрашивать богов, да, благословение на э, более счастливую, лучшую судьбу, просить их о чем-то, вот эти все там э, дары, э, все, что связано с колядой, с праздником колядование, да еще в моем детстве, да и сейчас добрый час все возрождается, мы обязательно каледовали. Мы ничего не помнили, что для чего делается, но Масленицу празд... праздновали в Советском Союзе, в военном городке. Масленица была один из самых вообще распространенных праздников. Каледовали все обязательно, может быть, даже, по-моему, и стихи мы все это читали, хотя был э, э, глубокий Советский Союз, религия э, осуждалась и была отделена от государства. Это тоже говорит о том, что совсем недавно эти праздники были основой нашей жизни. И то, что это заложено в наш календарь, заложено как программа, еще раз, с 25 по 19, 25 дней проходит полный поток пантеона РА. Каждый день встает свой поток, дает благословение и силу на проживание этого лета учитывая повестку дня которую нам сейчас пытаются предлагать да ну не буду вот эти все ужаси повторять от них трудно совсем скрыться поэтому вы все в курсе да особенно важно это время находиться в благоприятном радостном состоянии с единомышленниками друзьями думать о хорошем мечтать смеяться любить а если еще вы понимаете, в какой день, какой поток вы можете провести и проживаете, это, там не так сложно это все на самом деле. Просто немножечко вот в эту сторону подумать, разобраться и начать это практиковать, да. То вы значительно повышаете, еще раз, вся эта история вот раскапывается от юлианского календаря. Григорианский является подсказкой, то есть то, что это явно какой-то вот календарь, является а, каким-то осколком а, информации, из которой еще мы только начали вытаскивать полезную информацию, да, а, о том, о как, о, что, что за мир-то был до вот этой катастрофы, до потопа, как мы жили, что это было, какие силы, как они проходили, как с ними взаимодействовать, как это обеспечивало благодать и там, счастье, благополучие, здравие, вот. А, несмотря на то, что все это подвергалось неоднократным модификациям, концы полностью спрятать нельзя, потому что здесь есть опора. Еще раз, 21 марта, кто бы, какой бы начальник не пытался командовать человечеством, но 21 марта должно попадать ровно на весеннее солнцестояние. Хоть козой, хоть коровой назовите, но обязательно 21. Это же удивительно, это же ну, очень о многом говорит о том, что за мир, в котором мы живем. Вот, дорогие мои, поэтому коледуйте, готовьтесь, настраивайтесь, кто доберется с нами в Тверь 21-го, там, 19 по 21 там, 25 в добрый час. А вообще, просто входите в этот поток, потому что тут э, все для нас, все для нас готово. Для, под каждым ей кустом был готов и стол, и дом. Все это Управляется свыше, все это а, дается, важно просто принимать. Помните анекдот, как правоверный еврей а, хотел, чтобы его спас Бог, а его предлагали спасать, он там тонул, да, то его вертолет хотел спасать, то значит, пароход, то подводная лодка. Он всем отказал, сказал, Бог меня спасет, идите в баню, вы недостойны, помер. Явился перед Богом и говорит, что ж ты меня не спас. Он говорит, я тебя не спас. Я тебе самолет посылал, вертолет посылал, подлодку посылал. Что, как? Так что, дорогие мои, руками, ногами человеческими, мы приближаемся к очень светлому, классному, ресурсному периоду а, жизни, а, который каждое лето в добрый час повторяется. Я желаю вам прожить эти, эти недели, незабываемо в любви, согласии и вере в будущее. Всего самого лучшего. С вами была Людмила Осипова. До новых встреч. Пока-пока.